Друзья, всем привет, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павлова и партнеры». Сегодня я хочу разобрать одну ситуацию. Один из наших подписчиков написал очень интересный комментарий на нашем YouTube-канале. Василий, наш подписчик, сомневается в том, что можно заработать 100 тысяч рублей, купив дешево и продав дорого. На самом деле Василий абсолютно прав, что сомневается, потому что все, что мы покупаем на торгах по банкротству, нужно тщательно перепроверять. Нельзя просто купить любое имущество даже за 1 рубль и перепродать его значительно дороже, да, там, даже за 10 тысяч рублей. Прежде чем что-либо покупать на торгах по банкротству, вам обязательно нужно до торгов убедиться, что вы сможете его реализовать, а также, что это имущество, которое вы покупаете на торгах оно юридически чистое, не обременено и так далее. Василий указал, что ему приходится годами работать за копейки я могу только вам пожелать, Василий, чтобы вы нашли ту сферу, где вам не приходится так много работать и так мало получать. Не всегда, когда мы работаем много руками, означает, что вы много заработаете. Иногда лучше посидеть, немного подумать и найти другой способ реализации, другой способ заработка, и, возможно, ваша жизнь полностью изменится. Мне очень нравится ваш подход, в том, что вы все тщательно перепроверяете, поэтому я уверена, что у вас все получится. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео. Мы всегда рады вам помочь. Смотрите наши соцсети, есть бесплатные тренинги. Я желаю вам удачи на торгах и вашем бизнесе. Всем пока!